Нужно убить робота? Наконец-то Вот сижу и думаю. Уже 4 стрим подряд. Точка, точка, точка, точка. Какой же ты виталич сексуальный мужик? Да. нас сексуальных мужиков не так много. Мэттью Ханахи. Брэд Питать. А ты? Я. Есть <laughs> этот СЖВСК. скам хочет нас стереть в порошок. Но мы не сдаемся. Um. Спасибо за тещу.